Значит многие меня спрашивали Как выключить GUI в HiOS И вкратце Объясню буквально на пальцах За 15 секунд для чего это делается GUI нужен для того чтобы во-первых Грузилась система быстрее То есть не грузился интерфейс Вам же браузер не нужен в майнинге Понимаете В майнинге браузер не нужен Поэтому люди выключают GUI Вообще фишка работает Хорошо только на родионах Поэтому ну, в остальных вариантов она бессмысленна как же все-таки выключать GUI? Заходим на главную страницу в HiOS. Переходим на, нашу, на наши воркеры. выбираем наши воркеры. В моем случае это rig A7D7. Setting И внизу крутим, крутим, крутим. И вот будет GUI on boot. Выбираем GUI disable. У вас будет на автомате авто. Эта фишка эксклюзивна для родионов у nvidia драйвера проприетарные поэтому тут никак не получится если у вас родены, выключайте это вам повысит хешрейт, это улучшит скорость работы вашей системы у вас все будет хорошо те у кого nvidia ну сочувствую